Приветствую вас, продолжаем тему регистрации дома. В предыдущем видео мы рассмотрели упрощенный порядок регистрации, его плюсы и минусы. В этом видео рассмотрим уведомительный порядок регистрации, что он из себя представляет, какие плюсы и минусы имеет. Откроем минусы и плюсы и в данном случае начнем с минусов уведомительного порядка. И основной и на мой взгляд единственный минус данного порядка состоит в том что для уведомительного порядка регистрации необходимо подавать документы до начала и после окончания строительства. Иными словами, для того, чтобы рассчитывать на использование применения уведомительного порядка регистрации дома после строительства, необходимо до начала строительства подать уведомление о том, что вы начинаете строительство. И после того, как вы его закончили, нужно подать практически аналогичное уведомление об окончании строительства. Данные документы подаются в местную администрацию, на территории которой располагается земельный участок. Иными словами, если упрощенный порядок позволяет проигнорировать предварительное согласование, то уведомительный порядок наоборот устанавливает правила для того, чтобы нужно вначале получить согласование о строительстве, только после этого начинать непосредственно сами работать. Какие плюсы есть у уведомительного порядка регистрации? Первый плюс состоит в том, что уведомительный порядок регистрации несет минимальный риск получить нарушение предельных параметров строительства. Что это означает? Это означает, что когда вы подаете уведомление о начале строительства, администрация должна в течение 7 дней проверить Ваше уведомление и если в нем все указано правильно, что вы не нарушаете предельные параметры строительства, отступы, получить застройки и виды разрешенного использования и так далее, то в этом случае оно вам согласовывает строительство, то есть направляет по почте уведомление о том, что ваш объект соответствует параметрам строительства и в этом случае вы практически полностью застрахованы от того, что вы вылазите за какие-либо предельные параметры, которые установила администрация во всех нормативных документах, какие она только может принимать. Но остальное это правила землепользования и застройки и содержащиеся в них градостроительные регламенты. Второй плюс уведомительного порядка состоит в том, что вы практически на 100% защищены от попадания зоны с особыми условиями использования территории то есть суть такая же, вы подаете уведомление о начале строительства и администрация, помимо того что проверяет не нарушены ли предельные параметры строительства, также проверяет наличие или отсутствие установленной зоны с особыми условиями территории для того участков на котором вы планируете построить дом то есть если ваш участок попал в такую зону, то у вас Администрация соответственно уведомляет в виде отказа и вы в таком случае защищены от того, что вы вкладываете деньги, силы и ресурсы в строительство без гарантии того, что вы сможете даже в упрощенном порядке зарегистрировать данный дом и получительного права собственности. То есть в данном случае вот это предварительное уведомление о начале строительства оно является таким защитным механизмом, который позволяет избежать проблем после того, как здание уже возведено. Третий плюс уведомительного порядка регистрации состоит в том, что резервируются условия строительства на 10 лет. В чем состоит данный плюс? Данный плюс состоит в следующем. Вы подали уведомление о начале строительства, вам его согласовали и фактически вы зарезервировали те параметры и условия строительства, которые действовали на момент, когда вам согласовали строительство. Условно говоря, вы можете в течение 10 лет спокойно строить, если за это время будут внесены какие-либо изменения, касающиеся изменения предельных параметров строительства, либо кто-то установит зону, зону с особыми условиями использования территории на в которую попадет ваш земельный участок. Для вас это уже не имеет никакого юридического значения, потому что вы будете регистрировать после завершения строительства право собственности на дом по тем условиям, которые действовали на момент, когда вам строительство согласовывали. В этом состоит существенное отличие от упрощенного порядка регистрации. При упрощенном порядке регистрации проверяются те условия, которые действуют на момент, когда происходит сама регистрация. То есть если в момент стройки никаких зон не было а на момент регистрации зона появилась, то упрощенный порядок регистрации может зайти в тупик. В уведомительном порядке регистрации такой проблемы нет, потому что, подав уведомление и получив согласование строительства, вы себе зафиксировали условия строительства на 10 лет, независимо от того, какие изменения будут происходить с вашим земельным участком и с той территорией, в которой находится за этот 10-летний период. То есть это такая, условно говоря, защита от бешеного принтера, который периодически меняет правила игры, устанавливая или уже сочая на требования, в том числе и к возведению жилых домов. А следующий плюс уведомительного порядка регистрации состоит в том, что вам практически гарантирована регистрация дома, в том числе и без обращения в Росреестр. Если при упрощенном порядке регистрации вы либо напрямую, либо через кадастрового инженера подаете документы в Росреестр на регистрацию, то уведомительный порядок имеет другую другой механизм прохождения. Вы изначально подаете уведомление о начале строительства в местную администрацию, и после того, как завершили строительство, туда же подаете уведомление об окончании строительства и прилагаете к нему, в том числе, технический план на дом. Администрация сама должна подать все документы в Росреестр, и Росреестр на основании данных документов производит регистрацию, то есть при уведомительном порядке регистрации не нужно обращаться в Росреестр и самостоятельно оформлять права на дом, то есть это все сделается в порядке межведомственного информационного обмена между Росреестром и администрации, в которую вы подавали уведомления о начале и об окончании строительства. В этом собственно говоря, состоят основные плюсы и минусы, которые присущи как упрощенному, так и уведомительному порядку регистрации. Для того чтобы вполне понять в каких случаях, какой порядок регистрации лучше выбрать, то есть на какой порядок изначально стоит делать ставку и рассчитывать на регистрацию дома каким способом в этом об этом мы поговорим в следующем видео увидимся в следующем ролике.